Хвала Всевышнему и всемогущему Аллаху, который является дающим пропитание и обладателем всех благ. Нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала. Он способен на каждую вещь. О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада, его чистое семейство, его избранных и чистых сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и одарит их величием бренного мира и степенью потустороннего, а также и нас, о милосердный из милосердных. Нет ничего, что заслуживает нашей любви больше, чем Всевышний Аллах, Который создал нас из ничего, без примера и прообраза, и даровал нам благословение. Любовь – это последствия знаний. Степень познания человека о всемогуществе и воле Аллаха, о Его прекрасных именах и возвышенности, и о Его благах, которыми Он, Совершенный, одаривает Своих рабов, является степенью Его любви к Всевышнему Аллаху. И любовь верующего неполноценна пока он не полюбит Аллаха и его посланника больше всего сущего. Аллах Всесильный и Всемогущий говорит своему посланнику, обращаясь к нам. قُْإِ كانَ أَبَُْكُم وَأَبَنَا أُْكُم وَإِخوَانُكُم وَزْواجكُم وَشيرَةُكُمْ وَأَموالُ نِقََ رَفْتُ مُهَا وَتِجارََةٌ تَخشَونَكَسَادَهاَا وَمَسكِنُ تَرضَونَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا, فتربصوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ سكشي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 Раб должен любить прежде всего своего Господа, а затем лучшего из творений Мухаммада алейиссалату ассалям, после – все остальное ради него. Когда человек любит другое творение, он может выразить это различными способами и состояниями и делает удивительные вещи для изъявления своих чувств, и любовь охватывает его разум, мысли и эмоции. А что бывает, когда раб любит своего Господа, Всевышнего и Пречистого от недостатков? Аллах Субханахуа Та'ала говорит в Коране, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ Среди людей есть такие, которые считают, что есть кто-то равный или подобный Аллаху, и любят их так же, как должны любить Аллаха. Но верующие любят Аллаха сильнее. Однако верующие любят Аллаха сильнее. Любовь и знание взаимосвязаны, у кого увеличиваются знания, у того увеличивается и любовь к Всевышнему. И познание Аллаха достигается через правильное размышление и созерцание слов Аллаха и Его Посланника, и от искреннего обращения к Нему, стоя у дверей Его щедрости и милости, через то, что Он предписал в Своих законах, и размышляя о величии Его имён и качеств, воли и всемогущества, и задумываясь о Его творениях, возвышая тем самым их Создателя». Так что если размышления об Аллахе становятся правильными, если его горизонты расширяются, то любовь к Аллаху увеличивается. И это обязательно влечет за собой приумножение познания Аллаха, что приведет к еще большей любви к Нему. И чем больше любовь, тем больше поминания Аллаха. А поминание приближает к Аллаху и одаривает чистотой знаний, духовно очищает и приводит к размышлению о великом Создателе. Знания увеличиваются, укрепляются и становятся более обширными с расширением познания Аллаха любовь к Нему становится более обширной и сильной, пока Аллах и Его Посланник не станут более любимыми, чем все остальные. И чем больше у человека любви, тем больше зикра. Например, когда человек любит что-либо мирское, то он о нем постоянно упоминает. Аллах говорит в Коране. «Вспоминайте обо мне, и я буду поминать о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарными мне». Итак, признак любви к Аллаху – это предпочитать его и его повеление, больше, чем любые другие повеления и низменные желания своего навса. Это и есть признак любви. А глубокое погружение в поминание и размышления – это явный признак любви. Упоминается, что один из пророков, мир ему, попросил своего Господа, «Дай мне знамение». «Укажи на тех, кого ты любишь, чтобы я любил их, и на тех, кого ты не любишь, чтобы я не любил их». Тогда Всевышний ему ответил, «Если ты увидишь раба, любящего поминать меня, то знай, что я засвидетельствовал, что я люблю его. И когда ты увидишь раба, который не помнит обо мне, то знай, что я не люблю его». И Аллах дает мирские испытания тем, кого любит, и тем, кого не любит, однако Он дает религию только тем, кого любит. И воистину, любовь раба к Аллаху, могущественному и величественному, это его достоинство и честь, и средство для вечного счастья в этой жизни и в следующей. Поэтому давайте привяжем свои сердца любовью к Аллаху. И давайте подчиняться словам Аллаха, «Верующие любят Аллаха сильнее, чем язычники любят своих идолов». И верующие любят Аллаха сильнее, чем все люди вместе взятые, которые любят что-либо помимо Аллаха. Потому что это все проявление любви к созданным, но наш долг – знать, что если верующий искренен, то его любовь к Аллаху сильнее, чем любовь всех этих людей ко всему, что они могут любить. И нам достаточно дышать сладким ветерком любви, благодаря которому мы можем понять секрет поста. Аллах, и Возвышен, говорит в хадисе Худси, «Мой раб оставляет свою еду, питье и страсти ради меня, пост ради меня, я воздам за него». Итак, давайте увеличивать свою любовь к Аллаху Его Посланнику посредством поста и укрепляться в намазе с любовью к Аллаху Его Посланнику, миром и благословением Аллаха. Ибо чем больше познания Аллаха, тем больше любовь. Прошу Аллаха дать нам возможность познать Его через чистоту мыслей и поминания о Его величии. Да укрепит нас Аллах на Его пути и сделает нас теми, кто понял суть любви к Аллаху. И пусть сделает нас и вас любящими и любимыми Аллахом. О Аллах! Освободи наши сердца от того, чтобы быть привязанными к чему-либо помимо Тебя. у Аллах, благослови всех тех, кто распространяет дауат и поминает Тебя, и сделай нас теми, кто любят ради Тебя, ненавидят ради Тебя, дают ради Тебя и сторонятся ради Тебя. И нет никаких других целей, кроме Тебя и Твоего довольства, о Милосердный.